Привет, друзья! Вы на канале EZ2Install. Меня зовут Виталий. И сегодня в режиме говорящей руки я решил осветить часто задаваемый вопрос. Как работает реле? Многие не понимают, что за такие коробочки. которые вот используются внутри сигнализации. Они потом вот такие вот, вы, наверное, видели. В автомобилях. Это автореле, как бы автомобильное, в смысле, реле. И что внутри, как оно работает, почему именно так, а не иначе. Постоянный вопрос, как его определить и как его подключить. Подключаются они практически все принципиально одинаковые. Но различаются по внешнему виду. Ну и по мощности. Ну, я решил вам показать, как... Вообще устроено реле, то есть и чтобы был понятен принцип изнутри, я не буду рассказывать схемы там гистерезисы и так далее, то есть от сколько вольт до сколько вольт, кто там куда чего, вообще ничего такого. Давайте рассмотрим, что же с ним делать, то есть вот берем, например, реле, смотрим. На надписи, если взять, допустим, вот автомобильное реле, то у него здесь вот идут циферки. 85, 86, 30... Сколько там еще я не помню. 87, 87А. То есть, э... я знаю, что у меня даже ребята, которые со мной работали, очень часто не вдавались в подробности, что где, они по цифрам подключали. Опять же, скорее всего из-за того, что было непонятно, что же там внутри и как оно работает Если реле не раскрывать, если не раскрывать, то можно посмотреть вот, например, от сигнализации Magikar Как видите, Magikar Здесь реле с перекидным контактом Получается, у него вот тонкие провода Это те, которые идут на обмотку реле а Толстые провода, это которые на... Ну, это контакт. То есть на перекидной контакт реле. Что делает этот перекидной контакт? Давайте рассмотрим. То есть Если у вас есть мультиметр, можно с помощью мультиметра это все просмотреть. Если нету, то можно контролькой. Мультиметр можно поставить на прозвонку. То есть чтобы он пищал и э, прозвонить э, Ну, в данный момент то есть не все будет понятно если взять на обмотку посадить то пищать она может пищать может не пищать все зависит от того но будет показывать какое-то прохождение напряжения тока э, если же э, посадить на контакты то контакты здесь будет один нормально замкнутый, второй нормально разомкнутый. Нормально это значит в свободном состоянии он замкнут или разомкнут. То есть нормально замкнутый. Если реле никуда не подключено, он будет замкнут. Вот этот нету, а вот этот есть. А у нас здесь, значит, как различается на таком реле? Общий контакт он развернут, то есть все контакты как бы по порядку идут, то есть к стенке ближайшие стенки реле, он идет параллельно. Общий контакт обозначен перпендикулярным положением, вот. И то есть, ну я провода колодку отсоединю, сейчас будем смотреть сюда. И теперь если замерять сопротивление, то опять-таки от контакта нормально замкнутый общий. Он будет... Так, что у нас? Он будет показывать замкнутый, 0. То есть, как бы что так, что так. Маленькое сопротивление из-за того, что там контакт, какое-то сопротивление показывает. А обмотка будет уже показывать 80 Ом. То есть, вот здесь у нас запитана обмотка. Давайте рассмотрим реле изнутри. Как оно выглядит, что оно делает. Открывается такое реле ну достаточно просто. То есть, здесь вот есть пазы. Если поддеть чем-то острым, то мы попадаем внутрь. И вот теперь видно. Вот этот и этот контакт, это обмотка реле. Она намотана на стержень металлический. Конец стержня выходит вот сюда и то есть в данный момент он не магнитится ничего а контакт, вот он нормально замкнутый контакт, а вот это нормально разомкнутый контакт. При подаче напряжения сюда стержень станет магнитным и примагнитит вот этот якорь. и тогда контакт перекинется. Как только перекинется контакт у нас нормально разомкнутый контакт станет замкнутым. Потому что это уже не нормальное состояние, а принужденное. А контакт нормально замкнутый. Разомкнутый, замкнутый, да. Замкнутый, разомкнутый. Ну, в общем, все поменяется. И при этом общий останется общим, как и был. То есть общий контакт у нас может идти на исполнитель, например. Либо подаваться плюс и, э, или минус, неважно что. То есть что вы подаете то и будет на выходе, при неактивном под... не реле, то есть, когда на катушке нет напряжения, он будет на нормально замкнутый контакт подавать, при активном будет на нормально разомкнутый. Собираю обратно, то есть, как бы, теперь, Обычно, обычно нам нужно что-то подключить так, чтобы это включалось от, например, сигнализации, то есть есть какой-то слабый источник, скажем, на клаксон или на аварийную сигнализацию или еще куда-то бывает выход и на нем написано только через реле на багажник, например, и чтобы нам подключить багажник с сигнализации обычно выходит минусовой сигнал. Чтобы у нас сработал минусовой сигнал, нужно один из проводов, вот этих, подключить к плюсу постоянному, а на второй подать сигнал. При этом то, что мы подадим на, пост... на общий провод, будет на выходе при срабатывании реле на нормально разомкнутом контакте. Будет этот же сигнал. То есть, если мы этот. И этот провод оба подключим к плюсу, то при подаче минуса на, на обмотку реле, на выходе, нормально разумно, у нас появится плюс. А если мы посадим на корпус, допустим, и получается у нас, допустим, какой-то мощный движок нужно запустить, который запускается от минуса, то получается нужно будет на корпус автомобиля посадить общий, а нормально разомкнутый контакт подключить на именно нагрузку и он будет здесь будет мощный минус появляться, то есть если его подать мощный минус прямо с сигнализации, то транзистор там ну либо запрется, либо выгорит и ничего не добьетесь давайте попробуем раскрыть вот у меня есть старая сигнализация которую я демонтировал она уже не работает то есть э, отработала свое э, начала себя плохо вести ее пришлось удалить Ну, я э, обычно сразу не выбрасываю такие сигнализации беру оттуда некоторые вкусняшки например разъемчик и использую его потом на подключение кнопки старт-стоп чтобы было проще подключиться вместо замка зажигания Давайте ее откроем. Вот. Как видите... Здесь есть процессор, есть память, есть какие-то электронные штуковины, которые управляют всеми процессами. При этом зажигание у нас включается, выключается стартер и все остальное. То есть как бы мигание габаритами, открывание, закрывание дверей. Все сделано на реле. То есть сам процессор он или контроллер любой он маломощный для того чтобы сигнал подать достаточно мощный для того чтобы электродвигатель крутить либо зажечь лампочку либо включить зажигание нужны реле и чем больше нагрузка тем больше будет реле все релюхи принципиально устроены одинаково я даже могу предложить вам давайте одну из реле Мы просто возьмем и ну распилим посмотрим что у нее внутри но ну, распилить можно любую, в принципе большую релюшку я уже открывал, и мы увидели, что там большие контакты. Давайте распилим маленькую, посмотрим, что в ней. Открыв маленькое реле, мы видим то же самое. То есть, точно так же идет контакт, нормально замкнутый, нормально разомкнутый. И катушку с якорем, который примагничивается при активации. Мы даже можем активировать ее, допустим, подать на нее напряжение 12 вольт. Я подам его с блока питания вот и я думаю вам видно то есть я когда подаю у нас срабатывает контакт когда убираю контакт размыкается то есть получается сюда мы подаем слабый сигнал а здесь у нас э, образуется более сильный сигнал для того чтобы э, вам долго не заморачиваться, вот реле, это вот реле точно такое же, но вот у них разное количество ножек. На реле, которое, допустим, я покупаю с Алиэкспресс, на нем нарисовано, что где находится. То есть вот обмотка нарисована, если видно, вот она. То есть вот это и вот эта обмотка, вот это у нас контакт перекидной, вот он нарисован, что вот он контакт. И вот он разомкнутый То есть получается это нормально разомкнутый Это нормально замкнутый Это общий И если собирать То то же самое что и на этом реле Только немножко в другом порядке Получается Здесь по краям обмотка Здесь нормально а, Общий Нормально замкнутый Нормально разомкнутый контакт. Здесь то же самое Обмотка по краям это Общий Нормально замкнутый Нормально разомкнутый если мы возьмем какое-то другое реле, то здесь тоже можно это все распознать. Опять таки включаем мультиметр и ищем, где у нас обмотка. То есть, ну как бы мы уже выяснили, что она там примерно 80 Ом. Вот. И я, собственно, по толщине контактов здесь уже определился, что вот эти два контакта, они тоньше. Ну и при проверке, да, 81 Ом. То есть это все правильно. Теперь можно определить, какой из контактов нормально замкнутый, какой нормально разомкнутый. Таким же образом. То есть можно поставить даже на прозвонку. И ищем. Вот этот и этот это нормально замкнутые контакты. Вот этот нормально разомкнутый по отношению к вот этому. Между собой они тоже звонятся. То есть теперь чтобы нам определить что дальше нужно запитать схему то есть заставить сработать обмотку так сейчас немножко неудобно вот у нас реле сработало и теперь так как это все сделать так и теперь берем И мере. Так, эти контакты остались замкнуты. Эти контакты остались замкнуты. И эти замкнуты. Но замкнулся и этот. То есть, получается, у нас вот эти три вместе замыкают на вот этот контакт. Получается нормально замкнутого контакта нет, потому что ничто не размыкается. Здесь просто подается очень мощный плюс или минус. Очень мощный сигнал. И при подаче питания на обмотку реле просто все в кучу собирается. Все, можно использовать. То есть в этом реле нормально разомкнутых контактов, нормально замкнутых контактов нет, только один нормально разомкнутый. Но используется он для включения зажигания дистанционного. То есть естественно, зачем там нормально замкнутый контакт, когда при неактивном реле нам ничего не нужно но при этом он будет, видимо, там мощный очень контакт и он будет держать зажигание или стартер очень хорошо. Ну, я надеюсь, вам все понятно. Хотя давайте еще попробуем вариант, если у вас нету, например, мультиметра, но нужно проверить реле. Можно то же самое сделать с помощью контрольки, то есть ставим реле, проверяем. Вот она обмотка. Вот у нас контакт. Это нормально разомкнутый контакт. Его нет. Давайте другой реле возьмем, нормально замкнутый контакт проверим. То есть чем отличается? Нормально замкнутый контакт будет пищать сильнее, чем обмотка. Обмотка будет только показывать. Ну и то же самое на большом реле. Все очень просто. Как определить рельеф цепи, я покажу несколько позже. То есть по звуку вы слышите. Разница есть. Тот, который более сильный сигнал, четкий, это контакт. Тот, который более слабый, это обмотка. И она везде так будет. То есть здесь обмотка, здесь контакт. Я, явно слышно. Для того, чтобы определить реле, не обязательно. Бывает реле нужно чтобы соединить несколько сразу устройств Чтобы они между друг с другом никак не общались Для этого есть вот такие реле Они многоножковые, многоконтактные И это еще не максимум То есть здесь то же самое Вот два контакта отдельно Сразу проверим Это обмотка А здесь идут Вот скорее всего вот это общий И вот это общий Здесь идут две пары групп контактов и они подписаны цифрками но ну, схемы нет но тем не менее работает оно точно так же то есть если подать сюда питание на обмотку то контакты перещелкнутся для реле в принципе разницы нет куда подаем плюс куда минус на обмотку лишь бы он был подан так, вот тут немножко крокодилы у меня попали в аварию, я их выжег на батарейке. Так, и вот теперь смотрим, вот у нас был замкнутый контакт, его теперь нет. Вот, значит, вот это общий контакт, вот теперь нормально разомкнутый контакт замкнулся. И на этом, на этой группе контактов то же самое. Вот, это реле можно. Для какого-то реверсного запуска использовать, для инверсии каких-то плюсов с минусом, то есть сюда плюс сюда минус подать, он будет сюда, и если их развернуть, перемычку сделать и развернуть наоборот, то при подаче напряжения у нас реверс произойдет, то есть плюс с минусом поменяются местами. При этом они не будут замыкаться, потому что одновременно на одну обмотку подается, и контакты сразу же срабатывают и размыкаются. Очень удобная вещь. Я даже не знаю, надо ли ссылки на эти реле. Если нужны, напишите в комментариях. Я оставлю туда в, ком... в комментарии к видео в описании. Ссылки на реле, где я брал. Но вот как бы от 12 вольт бывает, что нужно запитать 220 вольт и так далее. Тут уже нужно смотреть по спецификации реле Если реле рассчитано только на 12 вольт, то будет написано, что на 12. Если вот здесь, например, написано, что на 135 вольт, значит до 135 вольт можно. На 220 нежелательно, потому что контакты могут не выдержать. Ну и как бы... Вот эти спецификации, они есть на, на большинстве реле. Единственное, на которых я, допустим, ну, снял, на ней вот Magic Car написано. И тут уже понятно, что это э, производство специально для Magicar, э, никаких других нету. Но э, само реле, само по себе, оно не хуже, чем то, которое вот я купил, например. И на этом есть спецификация, то есть тоже до 128 вольт. 220 не пойдет. Ну и это то же самое. Не путайте. 128 вольт это не на обмотку. Это на контакты. На обмотку 12 вольт, не больше. То есть даже от 24 вольт ему уже будет плохо. Ну и если у вас возникли вопросы. И также у меня есть вопрос. Если вам интересна эта тема. Если вам э, что-то еще рассказать по автомобильным принадлежностям либо по каким-то по какому-то использованию приборов и так далее я открыл вот сейчас новый плейлист и в этом плейлисте я так думаю что я буду выкладывать аналогичные видео с разъяснением того что я делаю потому что не каждый человек может понять что же, что же происходит и как. Например, вот если вам интересно, опять-таки я могу показать, почему я пользуюсь контрольками, двумя контрольками, то есть светодиодной. И обязательно у меня есть с лампочкой контролька. То есть и та, и та, и я их обе использую. Хотя можно было бы, казалось бы, одно использовать. Но если вам интересно, пишите. Я создам видео именно с разъяснением. Ну, а сейчас, я думаю, всем удачи. Попробуйте разобраться. Если непонятно, просмотрите видео еще раз. Увидимся в ближайшем будущем. Всем удачи.